Меня зовут Пётр Степанов. Как вы уже все поняли, я играю на гобое. Гобой Дамун английском росте и басовым гобой. С чем мы познакомимся в рамках данного курса. Первое. Мы научимся мыслить с точки зрения моделирования. Познакомимся и начнем работать с одной из современных сред. И система мониторинга независимого оценки квалификации, которая разработана, будет реализовываться совместно с МЧС Российской Федерации. Здравствуйте, меня зовут и я представляю Заинтересовались, например, в аудитории тратят деньги на текущие расходы. Второй вопрос. Часть денег я откладываю в сбережение. Проведенному нами анализу мы сталкиваемся с несколькими случаями нарушений, которые существуют в системе дополнительного профессионального образования. Который работает на мастера, честно выше, чем формат по